Приветствую вас, зрители канала Заметки Нумизмата. Сегодня сделаю вам небольшое, но, наверное, достаточно важное сообщение. С 25 мая в Ярославском государственном музее-заповеднике начинается выставка, посвященная монетному обращению России. Денег много не бывает. В рамках этой выставки, также пройдут и мои лекции уже 25 мая в Ярославле, по билетам на выставку вы сможете посетить и мои лекции тоже, приходите с удовольствием, расскажу вам много интересного и по нумизматике и по истории золота, связи золота с историей человечества вообще. И следите за анонсами Лекции в другие дни, они будут проводиться по выходным дням в Ярославле в рамках проходящей выставки. Денег много не бывает. Посетите прекрасный старинный русский город, который был даже некоторое время столицей русского государства, и посмотрите замечательную выставку, на которой вы в том числе и увидите две подборки из складов серебряных и золотых монет, найденных в Ярославской области. Смотрите наш канал, следите за анонсами. Всего вам хорошего!